Давай, 1, 2, 3 Всем огромнейший привет Мы так давно хотели снять этот видос Будешь показывать, что здесь происходит вообще? Что же у нас есть и что мы теперь возим с собой с палатками К сожалению, не успели мы, конечно, купить всего Потому что докатлон как бабахнул цены И на этом все закончилось Но все равно больше да. часть мы купили мы Хорошо. не успели купить где-то 4 или 5 позиций, но когда-нибудь, может быть, мы все это докупим. Здесь очень-очень много всего. Есть что-то, что осталось двухлетней, наверное, до давности, да. когда был вот прошлый видос. Вот этот, отвратительный и некрасивый, но набрал он очень много просмотров. Поэтому спустя столько времени, когда у нас очень много всего поменялось, добавилось, что-то мы убрали и так далее. Все, короче, сегодня будем показывать. Да, вот мы сейчас закупились и, не знаю... А у меня, ли, у ли, у ли меня ли? берут сомнения, поместимся ли мы. Потому что вещей оказалось как-то очень много. Что, начинаем, да? Да. Что, с чего начать? Я даже не знаю. Давай начнем с мангального. Ой, как, блин, А, да, это зонт всего лишь. Да. Трехметровый. Ну, это потом. Давай начнем с мангального. Эта сумочка была куплена... Блин, вот как говорить, я не помню, когда это было Допустим, давайте условимся, что это было два года назад uh -huh. Не помню, это сумка двухлетней давности Как видите, да, живая, здоровая, стоила рублей 100 Кстати, насчет цен Цены на то, что мы сможем найти Мы будем показывать и писать, которые сейчас То есть, типа, мы покупали много, допустим, с докатлона, которые... То есть По цены были ценам, другие, да. да Будем показывать те, которые были на момент монтажа а на то, что старые мы не можем найти или не нашли, напишем плюс-минус, что мы помним примерно. Либо возьмем из старых роликов, может быть. Ну, короче, плюс-минус среднее будет, и в конце видео, а их, скорее всего, будет две части, потому что мы не успеем всего показать и рассказать. Получится общая большая цифра. Сколько всего денег? Ну, просто стоимость. Вот. Короче, начинаем с мангальной истории. Я даже не знаю, что давайте начнем со старого, то что у нас тоже двухлетней давности. Показывали еще в прошлом ролике, это шампуры, набор шампуров 6 штук Фореста Они обычные, в них ничего такого сверхъестественного нет, но типа они такие плотненькие. плотненькие, нормальные, классные, мы не жаловались Они вот в таком вот мешочке на зип замке, ну в принципе, что про них рассказывать еще я даже не знаю Но они классные, нам очень нравятся, пользуемся Мы их вот. покупали Прям не два года назад больше. Нет, мы в том видосе именно их купили к тому видосу. Yeah. И ты был очень в шоке от цены, сколько они стоили. Такой, может быть. Типа чего? Ты за столько их взяла? Это было вот как... Форестер это вообще крутая фирма. Ставишь потом этот момент, прекрасный. Опять же, все по отзывам, все озон. В чехольчике, который типа вот тут его отстегиваешь, что такая герметичная штучка и можно туда засовывать. что-нибудь сказать. Они прям такие плотненькие, прикольные. Они по-моему стоили очень хорошо. 410 рублей так из интересного что у нас добавилось одна из наших прекрасных мечт это тоже Forster. это сковородка гриль с антипригарным покрытием к сожалению я не хочу снимать все эти красивые картонки пусть пока она будет в них здесь в комплекте идет лопаночка тут какие-то он защитки на то чтобы вот это все короче не поцарапать не порвать не ободраться по-моему, она есть и с черным вариантом, и с обычным вариантом. Мы ее взяли на скидки, найдем среднюю цену по интернету, да, наверное. Угу. Вот, мы ее хотим использовать для жарких грибочков, пельмени. Чего-нибудь, да, пельмени, там, к Она очень плотная, очень жесткая. Я не знаю, как просто показать. Я ее согнуть пальцем не могу. Она такая прям крутая. Что здесь на ней написано? Гарантия 3 года, антипригарное покрытие, фиксируется на мангале. И вот, собственно, и все. Вот. Добротная вещь, добротная. Далее. Давай Форестер опять. А, ну все, Форестер, по-моему. Да, это тоже шампуры Форестер. Не знаю, зачем мы их взяли. Мы взяли их, потому что они стоили 200 рублей. Мы такие, как, блин, Форестер 200 рублей, как же, блин, не взять? В комплект просто в коллекции. Да, мы их открывали, поэтому, в принципе, я могу показать суть, короче, в чем. Удобно для крупных кусков благодаря V-образной конструкции. Мы не придумали для чего. Ты покажи хотя бы в камеру, как они выглядят. А я сейчас достану. Ага. Не знаю, для чего их использовать. Мы просто взяли. Может быть, мы придумаем... Угу, спасибо. Мы придумаем им применение или вы напишите, для чего. Но суть, короче, вот такая. Ты опускаешь эту штучку, которую почему-то не опускаешь. Сможешь ты это сделать? Давай. Вот. Вот. Короче, будет зависеть от того, куда ты эту штучку поставишь, объем, размер, как ты можешь раздвинуть вот эти железки, чем, точнее вот так вот, то есть чуть-чуть, сюда убираешь, много можно раздвинуть, и ты на эти два шампура одеваешь какой-нибудь большой кусок там вон, овощей, курицы, ноги, еще чего-нибудь, длина шампуров 50 сантиметров, в наборе 4 шампура. Можешь сосиски пожарить. Ну да, то есть напихал прямо много и засунул Ну, к примеру Короче, не знаю, взяли, будем пробовать Потом в летних видосах обязательно покажем, расскажем, зашло ли нам Стоит ли это брать или не стоит Далее, давайте А, вас... вот картинка, погоди Да Вот С обратной стороны лучше Принцип Да Возьмем, пойдем по старенькому Это решеточка для сосисок и купат то угу. есть ты сюда кладешь, здесь специальные выемки, закрываешь, защелкиваешь, такой и жаришь. Ну мы пользовались прямо вот этой штукой. Да, один целый раз. Нет, не один, больше. Далее. И снова это она, это Форестер. Это их самая стандартная, мне кажется, решетка. Также идет с защитными наконечниками. Тоже жесткая. Ну хрен, здесь написано. Из нового интересно ничего. Она есть тоже коричневая, обычная под дерево, есть черная. Мы взяли черную. Есть такая, она более узкая. Ну, короче, она длинная, но она вот этой бортики, они пониже. Мы взяли вот эту самую простецкую, самую стандартную. Опять же, здесь картонка, не могу ничего раскрыть, показать. Но ну, это обычная, стандартная, короче, решетка. Будем пользоваться, покажем, расскажем, но, я думаю, к ней вообще претензий, каких-то нареканий не будет. Как и, в принципе, к любым товарам Фореста. Сейчас у нас все будет падать. Так, что еще здесь интересно есть у нас, есть вот такая штучка от Boy Scout. Это очиститель универсальный, он служит для очистки шампуров. Решеток из самого мангала, который мы сейчас покажем Эффективно удаляет пригоревший жир и копоть Мы им пользовались там пару раз Но действительно им побрызгаешь И вся бяка, которая есть вспоминает. Ну не прям идеально но Ну это, нормально. Это, это, типа, нормально, лучше чем потереть Блин, Ферри да. Вот, ну два года у нас Здесь Ха-ха-ха-ха, -а -а -а, Как он меня облизнул! <свят> вот Кот. Ну конечно, без него куда Вот, Ну короче, здесь вот столько Мы им пользуемся два года рублей 200-300, наверное Дальше Самое тяжелое у нас здесь мангал Мы, наверное, не будем его распаковывать Потому что он относительно mm. стандартный Кому прям вот надо Firewood Полтора миллиметра толщина Ну, то есть, короче, он достаточно плотный Из крепежа Там какие-то, по-моему, просто болтики Вот, то есть, на гранях вот этого ты прям закручиваешь Да и, собственно, все. из него ничего такого классного нету. Здесь в сумке кармашек она, сумка, кстати, достаточно такая прочная и нормальная Потом, у нас здесь она просто лежит в еще одном пакете, чтобы ничего не пачкать Поэтому распаковывать не сильно хочется Это мы покупали отдельно, просто сюда же засунули, что удобно Как раз сумочка, можно все туда напихать, это обычная махалка По-моему, рублей за 20 угу. Вот Так, с мангальной вот такой вот штукой у нас вроде бы все, все падает хотела, кстати, еще сказать, у нас здесь есть самые классные такие товары, они по цене и по масштабу, по всему, чтобы обе части не были скучными, поэтому часть мы покажем здесь, а часть будет в следующей части, чтобы и там, и там был какой-то прям такой интересненький контент. Я думаю, мы, наверное, продолжим кухонную историю, да? Давай. Давай, вот пакетик у меня есть здесь, у меня есть вот такая штучка, и пакетик, сейчас я еще один притаранчу. И вот. Три пакета Ты думаешь, ты, ты уверен, что надо брать Вот эту синюю? Все возьмем Все, что есть, возьмем Короче, ä, Опять же, такой небольшой Моментик отступления В чем мы перевозим большинство Вот этого вот всего Мы в обычном макеи, в нашем любимом прекрасном магазине Скупаем вот такие сумки Они стоят порядка там 50 рублей У нас их огромное количество штук 10 таких, 10 таких Вот есть такая Каневая. Тканевая, еще какие-то есть. Короче, они очень плотные, они очень вместительные, в них удобно, их не жалко. Это лучше, чем в обычных пакетах, таких целлофановых, это прочнее. Вот. Тоже они у нас по несколько лет живут, и мы им его пользуемся. нас в нее можно много чего написать. Mm -hmm. Так, что у нас здесь есть? Это какие-то тарелочки, просто зашли, потому что они большие. Их можно использовать под нарезку, они очень такие тоненькие, не весят ничего, ну, короче, фигня какая-то. но просто И очень... если даже сломаются, расплавятся, очень да. жалко выкинуть. Они просто большие, на них можно красиво накидать мясо, под нарезки, под огурчики, помидорчики, просто вот большие, поэтому нам понравились. Дальше, это тоже, короче, с каких-то разов у нас оставались с Максюхиной в дни их рождения. Мы все-таки тарелки остатки не выкидываем, все сюда складываем, потом летом используем. Вот прям какие-то пенопластовые миски по пол-литра. И он обычный картонный. Так, трубочки, трубочки, просто трубочки. Mm. Они просто есть. Какие-то тут салфетки вот тоже из них рождения остались. А, обычные пластиковые стаканчики, но вот не, не вот как объяснить то не такие маленькие обычные дурацкие, а эти прям такие, ну типа плотные. Вот мы берем вот такие обычные. А, остатки тоже со всех всяких наборов у нас всегда вилки, ложки, ножи. Хотя у нас есть в наборах нормальные, но да. всегда одноразовые мы почему-то возим. Из очень интересно, в какой-то раз мы были в ОКЕ и мы увидели вот Скидку этот набор. 95 процентную. Да, это короче пластиковые обычные ножи из скаута Шесть штук в наборе, я не помню сколько они стоили, рублей по 10 По 2 рубля не стоили, вот этот вот. набор 2 рубля стоил Может быть Ну и короче, чтобы вы просто понимали <свят> Здесь по-моему наборов 20 Да Сколько да. мы ими будем пользоваться, не знаю, но вот Мы кому-то поотдавали уже, и короче у нас их очень много Потом есть, это одна наверное из самых классных фирм, ложек, и, ну короче приборов одноразовых, которые очень нравятся они такие жесткие, прозрачные, они есть разных цветов, и когда я что-нибудь вижу на скупках, мы всегда берем. Что еще по мелочи? Пособное такой есть. У нас есть вот такая штучка. Не знаю, наверное, с этого года она нам больше не пригодится, потому что мы купили дорогой вариант этой вещи. Не надо, я еще покажу отдельно, не надо! Короче, это обычный клапан, много кто про нее спрашивал, а в чем суть, то есть ты можешь накрутить на большую бутылку, ты можешь открутить-перекрутить на маленькую бутылку обычную. и это обычный клапан, как на умывальнике, который бьешь, и он это воду делает тебе умываться. Так, для продуктов еще чего-то, у нас есть вот такая штучка с Алиэкспресса, это просто обычный пластиковый контейнер для перевозки яиц. Яйца засовывали, пробовали, проверяли. Да. Обычный, по-моему, C1 засунули. Ну, и C0 сюда спокойно влезет. В чем прикол? Просто потому, что вот не в картоне, даже если разобьются, они никуда, ни оттуда не вытекут. Есть на 3, на 6, на 9, на 13, без разницы, короче. Берите, смотрите, классные, прикольные, нам понравились. Так, здесь из продуктов таких все, Не буду ничего показывать. Есть у нас вот такой набор, там даже соль лежит. Да. Короче, это набор на 54 предмета, пикник, да хрен знает, такое слово. Я думаю, такие кто-то видел. Мы купили в каком-то обычном посттоварном магазине. Привлекло то, что 54 предмета. Открывается не очень прикольным образом. Тут такие застежки. Есть а, две таких вот штучки. Типа под соль, под перец. Она открывается. и сюда там. сыпишь, пользуешься. Классно, прикольно. Плотно закрывается и все Маленькие такие миски их тут. Ну, это прям как детский набор. то грязное, надо ее помыть. Какой-то детский набор прям получается. Шесть штук, короче. Здесь огромный набор тоже вилок, ложек и всего чего только можно. Мы его как-то просто куда-то с собой возили, поэтому маленькие тоже небольшие такие пластиковые стаканчики. Причем, кстати, пластик такой достаточно дешевый, потому что он ну прям... Uh -huh. Ну, говорю, не жалко возить, где-нибудь что-нибудь потеряем словами. Мы возили его последний раз вот в этот вот видос. С мамой, когда помню. Нет. С, с Машей Маша, Маша до была мамы. а мы его нет, с мамой водили Нет, после нет. Да. Может быть. Так, короче, вот такие тарелки Ну, вот такие чуть побольше и, Ну, они достаточно такие неглубокие И такие же тарелки поменьше Все, в этом наборе нет больше ничего Ну, вот, типа Можно что-нибудь интересное с ним придумать и Как-нибудь им пользоваться Но мы не советуем, вообще не советуем угу. То есть, ну, можно, но, короче фигеть. Ребенку поиграться можно взять Да Дальше. Отдельно нами были куплены... Охренеть посуда. В, в, в, в, в, в, в, где магните, по-моему, просто несколько таких глубоких тарелочек несколько таких. У нас плюс-минус все одной цветовой гаммы. Поэтому не знаю, будем ли его возить с собой, но просто вот у нас есть. Через раз что-то мы одно берем, что-то другое берем. И вот как-то так получается. Копится-копится. Но да. я бы вообще выкинул все. Тебя сейчас. <Слышь> есть у нас вот такая штучка для продуктов. Эта штука типа москитной сетки, если у вас какие-то открытые продукты лежат на столе. Там печенюшки, фруктики, огурчики, что-нибудь, чтобы мухи и вся вот эта история там с соусами не садилась вам на стол. Она тоже копеечная, ты просто ставишь на стол и все продукты у вас закрыты. Uh -huh. Мне такая тема нравится, это прикольно. Ну, каждый раз берем, каждый раз пользуемся. Да. Ну типа просто мелочушка дешевая, но удобно. Потом из продуктов тоже все. Ну и самое классное крутое. Это набор посуды от Декатлона. Мы его расчехляем. Он идет в таком мешочке. Здесь силиконовая ручка. Мы ее снимаем. Ее, вот эту ручку, можно использовать как подставку под горячее. Но я думаю, мы не будем ее так использовать, потому что она очень красивая и жалко ее попоганить будет. Вот. Здесь что идет в комплекте? Идет все с антипригарным покрытием, все классное, крутое, хорошего качества, достаточно плотный материал. Идет такая вот сковородка со складной ручкой, механизм складывания и раскладывания достаточно простой. В комплекте также идут тарелки, зелененькие, красненькие, Пластик. тоже пластиковые. Кстати, они отдельно продаются как ливилки-ножи со стаканами от этого набора, то есть можно купить чисто вот эту штуку. Пластик, кстати, очень приятный, очень надежный, очень прочный. Да. Дальше на крепежах здесь есть набор ложка, вилка, нож на четверых человек. Они здесь крепятся на такие пазы. Да. Вот дешевый набор. с вот этим так не получится. Не, он, кажется, тоже гнется. Ну, там, там прям вообще... Ну, тут классно. Они отдельно здесь крепятся на такую штуку. Вот такая вещь. Это как раз крепеж для вилок и ножей. Плюс ее с... В силу того, что здесь такие дырки, ее можно использовать как друшлак для слива воды из кастрюльки. Друшлак. Друшлак. Ты сказал друшлак. Да, И дальше здесь очень компактно идут 4 непонятные формы кружечки. Вот. И, собственно, все это находится в большой кастрюле на 2,5 литра. 2,8, по-моему. Нет, 2,5. Я вот вижу, у меня здесь написано. Да. 2,5. А здесь написано 2,6, а здесь 2,5. Ну, и такая вот кастрюлька тоже со складными ручками. Все компактно, классно, круто, качество обалденное. Будем пользоваться летних видосах Обязательно расскажем, как нам зашло-не зашло. Стоит ли он вообще тех денег, которых он стоит. А сейчас он стоит баснословных денег. Сколько он сейчас стоит? 7 или 8? Не знаю. Даже думать об этом не хочу. мне ничего не влазит. Сейчас будет Леша делать сам. Хотели показать новую штуку вместо умывальника. Это тоже штука от Декатлон, кто, кстати, до сих пор не понял а От Декатлона просто все. Практически. Ну да, такое прям масштабное. Мы все берем Декатлона просто, чтобы оно было красиво в общей картинке. То есть купить что-то красное, что-то зеленое, что-то синее, это не наша история. Мы все берем себя одинаково. Короче, это вот такая ручка. Вместе с веревкой то есть ты можешь на что-то подвесить, на это переносить. Сюда внутрь закручивается оставшаяся часть вот пленки, то есть, чтобы оно герметично держалось, это канистра на 10 литров, ты сюда набираешь воду, обратно защелкиваешь под эту ручку, вешаешь, допустим, на то же самое дерево, и можешь пользоваться этим как умываленком. Есть такая же история, только не с прозрачным, а с черным вот этим вот мешком, потому что, что потому что? Чтобы, чтобы нагревалось. Да, то есть, чтобы он нагревался, там была теплая вода, но он стоит достаточно... Выше, поэтому мы брать его не захотели Взяли такой, здесь краник Ты его открываешь, наливаешь себе воду И радуешься жизни вот. Я думаю, вообще классная тема и пользоваться нами будет прям угу. Прям пользоваться Так, отвлечемся, наверное, от темы кухни И оставшийся покажем позже Мне вот прям в глаза Просто бросается, и очень сильно хочется показать Момент с освещением, О, это Очень есть. крутая штука Из старенького, что у нас есть это вот такие фонарики наподобие эры, чуть-чуть просто попроще. Честно, не скажу, насколько они ват. я не помню, mm -hmm. у нас их два. Они тут здесь на таком крепеже, короче, можно подвесить, они магнитные, можно к чему-то приляпать. Нам хватало, но больше не хватает. Также у нас была такая лампочка с AliExpress, она идет этот usb шки вставил в портативку, повесил, светит, но не ярко. То есть, что ты хочешь? Портативные. Они все севшие. Ну и плевать. Ну, короче, она не супер яркая, такая себе. Чисто по Да. Дальше с AliExpress были куплены беспонтовые лампочки. Беспонтовые три лампочки. Они Ай. на какой-то такой крючочек. Они без батареек, потому что я вообще не знаю, будем ли мы ими пользоваться. Мне кажется, мы их просто выкинем. Они пластиковые. Они не светят вообще. Да. Рассчитаны, короче, на 3H пальчиковые батарейки. Хотя вроде уже кажется масштабно. Mm -hmm. Читали отзывы с Алиэкспресса, все такие, вау, круто. каждый стоили рублей по 150, по факту много, говно, -говно. Ну, не знаю, может быть, как ночничок Нет. в комнатку мы повесим, но использовать будем вряд ли, короче, вообще не наш рекомендасье Ну, примерно тоже так же светится, как сейчас, ну, да. то есть никак Вот, и поэтому на да, были приобретены очень классные, блин, штуки Ну, прям из крайности в крайность Либо говно, либо там прям вообще Короче, шли в таких коробочках, брали мы их на Озоне, ваш любимый сайт, прошлого ролика. В прошлый раз нас засрали, потому что мы реклама... Да. Так, в комплекте идет э, проводочек, он, это фигурно, короче, заряжается либо от USB, либо от солнца, в чем ее плюс, как раз здесь идет солнечная батарея, кладешь, она действительно заряжается, вон даже сейчас под светом, под лампочкой зарядка пошла. У нас их, к слову, три штуки, чтобы один был в кухне, другой в палатку, третий на улице, как они светят. Ярко. Ну, наверное, на камере непонятно, но они Мы прям... выключали свет в квартире, закрывали шторы, плюс-минус, как обычная лампочка. Ну, блин! Это офигенно! У него есть несколько режимов, то есть она просто светит, чуть слабее, чуть ярче, миганием, ну и таким миганием. Из таких прям интересных штук у нас есть такие два пакетика, взяли на пробу, брали на Али. Что-то рублей по 75, по 175, не помню. Суть, короче, в чем, здесь как нарисовано, что будет цвето... цветной огонь. Это пакетик на один раз, бросаешь его в костер, и у тебя будет красота. Вот Давно хотели хотим. взять, попробовать, вот решились. Да, для видосиков посмотрим, покажем, что как будет. Если классно, то будем ну, периодически врать, чтобы вот устроить такую красоту.